Друзья, всем привет! С вами, как всегда, Максим Муромцев. У нас сегодня не обзор ремонта, у нас сегодня обзор кухонного гарнитура, который мы поставили на одном из наших объектов. Приятного просмотра! Так как это наш объект, на котором мы выполняли ремонт, мы подогнали все стенки четко в 90 градусов. Это нам позволило поставить кухонный гарнитур таким образом, чтобы у нас здесь был минимальный зазор, не было никаких вот таких технических зазоров, которые ставят а, и делают обычные кухончики. То есть смотрите, что произошло. Мы сделали четкий замер сначала, да, после того вставили вот эту часть кухонного гарнитура с минимальным зазором а потом приставили к этой части гарнитура, вот эту часть гарнитура. И с той стороны мы закрыли фальш это всего лишь в 2 сантиметра. У нас на обзоре кухня. Размер кухни по этой стене 320, по этой стене 250. Какие материалы у нас здесь? Это ЛДСП, это МДФ, это пластик. Давайте по деталям значит зи, все что сделано у нас в зеленом цвете это у нас МДФ, МДФ в пленке то есть как сами фасады у нас выполнены в пленке так и вот этот портал он полностью выполнен в пленке в цвет фасадов что касаемо вот этих фасадов это у нас тоже МДФ в пленке только уже под дерево и с фактурой по столешнице у нас это пластиковая столешница фартук это у нас обычная фальш-панель цвет э, столешницы кухонного гарнитура по наполнению шкафов что у нас есть у нас э, есть выкатные механизмы э, под хранение у нас есть выкатные механизмы сдвоенных ящичков э, под вилки-ложки также у нас есть распашные механизмы для хранения есть сушка в стол есть встроенный холодильник в этой зоне. Встроенная вытяжка вот в этой зоне. Выполнена каким образом? Там у нас идет вытяжной сам канал гофра. И вот такая фальшка собрана. Фальшка собрана, чтобы закрыть декоративно все эти внутренности, которые есть, подключение. И плюс ко всему за этой фальшкой у нас располагается блок питания, который отвечает за светодиодную подсветку рабочей зоны кухни бытовой техники здесь пока нет за исключением холодильника потому что заказчики пока ее еще не купили что касаемо деталей ручек на кухне никаких нету у нас здесь выполнена профиль ручка матовая также можно в эту профиль ручку при желании добавить светодиодную подсветку и получается по длине где у вас стоит профиль ручка у вас будет подсвечиваться вот эта зона как здесь так и здесь. Часть фасадов у нас выполнена на типонах. Вся фурнитура у нас стоит блюм. Часть фасадов, как я уже сказал, выкатная, есть распашные. И есть фасады, которые открываются а, таким способом, когда вы просто берете за фасад. То есть фасад сам чуть ниже, чем корпус на пару сантиметров. Для того, чтобы удобно было просто за него взяться и открыть. Сверху ящики антресоли у нас также на типонах, стоят они тоже с блюмом для того, чтобы можно было туда что-нибудь закинуть и в принципе про это забыть. На наших кухонных гарнитурах мы всегда делаем фрезеровку под а, подсветку, а именно под алюминиевый профиль со светодиодной лентой. Она может быть стоять ближе к фартуку, может стоять по центру, может стоять ближе к краю. Это абсолютно не имеет никакого значения, но сама суть такая. обычно Никто не заморачивается, не делают фрезеровку, и, соответственно, профиль получается накладной. То есть, смотрите, если не делать фрезеровку, у вас будет либо накладной профиль, как подсветка, да, что составляет определенную толщину, и визуально это смотрится не очень, либо у вас будет просто приклеенная светодиодная лента на корпус ящиков, либо у вас будет совдеповская какая-нибудь стоять лампа, как многие кухонщики ставят, и на этом все. В нашем случае каждый ящик в отдельности от После этого смонтирована светодиодная подсветка. Что касаемо деталей, на холодильнике у нас также стоит профиль ручка. Здесь портал у нас выполнен таким образом, что он у нас тоже идет в пленке, так же как и фасады. В противном случае, если бы мы этого не сделали, то у нас с этой стороны, с той стороны и с верхней стороны видны были бы корпусы ящика. А цвет корпуса ящика, он отличается от цвета фасадов. Он может быть белый, серый, зеленый, желтый, любой. Но не в цвет фасадов. Это удорожание на материале по кухне. То есть стоимость кухни идет увеличена из-за этого. Но так или иначе, визуально это смотрится гораздо эстетичнее, чем это могло бы было смотреться, если бы заказчики здесь сэкономили. Для корректной вентиляции холодильника снизу установлена вот такая вентиляционная решетка. Она у нас выбрана неспроста именно черная, потому что в профиль ручку мы тоже выбрали черную. То есть все в этой кухне так или иначе между собой перекликается. Здесь, как я уже сказал, небольшая планочка в 2 см. Сверху у нас примерно такая же планочка, которая идет по длине кухни. Здесь у нас потолок натяжной, чтобы не было никаких неравномерных щелей. Мы, соответственно, сделали фальш-планку, которая у нас закрывает вот именно технический зазор. Когда есть возможность делать без фальш-планки, когда мы встраиваем гипсокартонную конструкцию здесь по помещению, тогда фальшку мы не делаем.